Друзья, добрый день на связи Максим Петров. Сейчас нахожусь в поездке, соответственно, есть интересная мысль, которую хотелось бы поделиться по поводу того, чего ждать от доллара в ближайшее время для российских инвесторов, в принципе, глобальном мире. То есть, что здесь нужно учитывать? То есть, в настоящий момент. Перспектива, наверное, одного месяца это получается с середины октября до середины ноября может возникнуть существенная проблема с ликвидностью на мировых рынках. Обусловлено это тем, что, во-первых, нужно финансировать дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки, то есть выплата по процентам получается, где-то порядка 400 миллиардов долларов нужно заплатить плюс, а Дефицит бюджета нужно финансировать, то есть в общей сложности до конца года потребуется властям Соединенных Штатов Америки привлечь на рынки порядка 800-900 миллиардов долларов. Сумма достаточно большая, то есть те проблемы, которые были в конце 2018 года, в начале 2019 года, проблемы с ликвидностью в том числе, они были решены путем того, что Народный банк Китая в первую очередь ввел денежной ликвидности порядка 700 миллиардов рублей, то есть 700 миллиардов долларов. Но нужно понимать, что, соответственно, сейчас такая сопоставимая объем ликвидности уйдет, потому что правительству Соединенных Штатов нужно заимствовать, заимствовать эту сумму. Мы уже видели, что в сентябре месяце спрос на размещение облигаций трежерис американских на 250 миллиардов привел к тому, что ставки уверна из недели до 10%. Это говорит о том, что у банков сейчас нет долларовой ликвидности. Почему я это говорю? Говорю это к тому, что если строить определенные логические связи, к чему это может привести, и мы понимаем, что в октябре нужно будет заимствовать порядка 300 миллиардов долларов, 200 миллиардов долларов в ноябре, 200 миллиардов долларов в декабре. Ну, на круг у нас получается там, порядка 700 миллиардов. Поэтому видим, что уже сейчас, несмотря на то, что ФРС говорит, что они не делают дополнительных вливаний денег, дополнительные вливания ликвидности, но на самом деле баланс увеличивается, то есть в отчетности увеличение баланса на 180 миллиардов. Плюс плюс по репо, еще предоставили порядка 150 миллиардов долларов, это только за один месяц. чем я это говорю? Я это говорю потому, что еще, помимо всего прочего, наслаивается выход Британии с еврозоны, Brexit, и опять-таки это будет приводить, давить в какой-то степени на английский фонд, давить на евро, и доллар глобально на рынке будет пользоваться большой-большой популярностью, спросом по одной простой причине, потому что эта ликвидность будет стерилизовать правительство. Так вот. Резюмируя, что делать конкретным частным инвесторам сейчас в России, к чему это может привести? Ну, во-первых, локально это может привести к тому, что доллар будет укрепляться, укрепление может быть в пределах 5-7%. Это раз. Два. На этом фоне мы можем увидеть коррекцию по золоту, что является хорошим моментом для входа, для покупки золота долгосрочной. Потому что в любом случае Федрезерв будет вынужден отреагировать политика количественного смягчения. Поэтому на перспективу одного полтора месяцев можно говорить о том, что глобально доллар будет укрепляться, это неизменно скажется на движение цен на нефть, это неизменно скажется на рубле, поэтому по рублю мы можем увидеть движение куда-то в район 67-68 рублей за доллар, где, скорее всего, надо будет уже из доллара выходить, потому что спасать ситуацию будет предоставление дополнительной ликвидности, включенной печатным станком и, Будет момент, я думаю, будет дополнительное видео по, по этой теме. Момент для того, чтобы выходить непосредственно с доллара. Вот такие вот наблюдения заметки, путевые. Что хотелось сказать? Я в Гонконге сейчас. Смотрите, какие виды с пика Виктории. Вот, немножко дымка. Надеюсь, видео было полезно. Если понравилось, то ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем колокольчик, чтобы получать новые видео. Думаю, что они из поездки будут, потому что вдохновение находим. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего.